ребенку плохо и надавливаете вот на эту точку очень сильно прям берете и вот так очень сильно надавливайте если перед тем как начать ехать в машине надавливать на эту точку или второй вариант надавливать на первую фалангу правой правой руки а, сбоку на верхнюю фалангу на безымянный палец и массажировать ее вот запомните вот это место и вот это место, это два места, которые активируют выделение желчи и помогут ребенку перенести. Также считается, что когда ребенка укачивает, это выделяется или выделяется в этот момент высокое количество соляной кислоты. Для того, чтобы соляная кислота не выделялась, можно пить воду, которая имеет ярко выраженное щелачиванное действие, то есть воду с содовой. Это может быть поляна квасова, какие-нибудь минеральные воды с высоким содержанием щелочей и так далее. Небольшое количество горечи, капельки горькие. Также есть простой вариант, это использование...